Здравствуйте, я Наталья Некрасова, с автошколы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Плед восточный, два одинаковых элемента. Смотрим, из каких фрагментов состоит наша сутая часть. Один синий, один желтый, один синий, четыре красных, два голубых, один белый, Два голубых, 4 красных, один синий, один желтый, один синий. Не забывайте каждый раз проверять симметричность, чтобы вы ничего не упустили, что детали у вас одинаковые, что они соответствуют ширине вашего пледа. И задача связанные детали присоединить к уже имеющемуся полотну. Не пропустите следующую часть, если вы что-то выпустили, смотрите плейлист «Плед восточный», там все части представлены бесплатно в свободном доступе.